Полина Михалкина. Мне 8 лет. Что полезного было для тебя? Изменилось, что-то ну, Лучше стало лучше, хуже я может? Ста я стала там, лучше ну, а читать, ну, ну, и лучше учиться. У меня лучше стали оценки. Школа? В школе? Угу. Мне стало легче. Второй вопрос. Мария Михайловна, как с ней работалась? Мария Михайловна очень хорошая. Она учила, чтобы мы быстро, хорошо читали, а еще мы писали. У нас была хорошая память. <связывая> Мне очень понравилось с ней заниматься. Здорово. Мне нравится ее. Мне нравится. Третий вопрос. Как на уроке? Давай маму спросим, давай. Угу. Если что, ты ее поддержишь. Давай, я считаю, что у меня ребенок более собранный, стал внимательным. Вот интересно было работать с тренером. Хорошие были интересные занятия, рекомендации. Я надеюсь, воспользуемся дальнейшими, uh -huh, uh -huh. чтобы пропустили немножко, uh -huh. рекомендовали школы, в которой она учится, uh -huh. возможно лето придут к вам. Так,